Здравствуй душа, прежде чем смотреть мой перевод, я вижу, что вы, вы не подписываетесь на мой канал, 78% без подписки. Я советую подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новости. Не буду долго томить, и я начинаю. Как вписать свое имя в историю? Чак и наработал учесть. Шаг второй. Вчни эксперимент по снижению мощности актра до 700 мегаватт. Шаг третий. Нарисуй все нормы безопасности. Сейчас упало до нуля мегаватт Товарищ, мы даже немедленно оставить реактор Нет, увеличивайте мощность Увеличивайте мощность Увеличивайте мо... Это ВПК-2? Да! Что у вас там хорит? на древне! На!